В России начались продажи компактного кроссовера C5, первенца нового бренда Омода. Да, технически эти машины очень близки к продукции черри, но стилистически А-мода это нечто особенное. Пока линейка нового бренда состоит из одной модели с единственной силовой установкой – полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 147 лошадиных сил. Привод только передний, разгон до сотни укладывается в 10 секунд. В основе лежит хорошо знакомая платформа T1X. Однако с самого момента появления нового бренда его создатели не перестают напоминать, что Amoda – это нечто большее, чем еще одна автомобильная марка. Мы видим, что все бренды, которые являются успешными на китайском рынке, это больше, чем продукт. Это определенный лайфстайл, это интеграция в жизнь клиентов. Еще одна любопытная особенность в том, что первоначально кроссовер мода был представлен как еще одна модель Черри. Уже потом появилось решение превратить ее в самостоятельный бренд. Мы поняли, что эта модель эта не вписывается в текущую линейку ни Cherry, ни XC. И для нас стало очевидным, что эта машина достойна того, чтобы возглавить и основать новый бренд. Обладателем одного из первых экземпляров Амоды С5 стала юная звезда спорта – фигуристка Анна Щербакова. По ее словам, появление этого кроссовера станет для нее дополнительным стимулом сесть за руль. Анна Щербакова – это эталон уверенности, красоты, надежды. Что она полностью оцветворяет базовые ценности и решения нашего бренда. Это шаг вперед, это молодость, это... Уверенность – это не боясь э, сложных вызовов, потому что запускать бренд в текущей ситуации – это вызов. Естественно, одной модели для полноценного развития бренда недостаточно, и компания это понимает. Я думаю, что к концу следующего года вы увидите четыре модели в рамках э, бренда Мода. Скорее всего, линейка пополнится в том числе и электромобилями, которые как нельзя лучше соответствуют имиджу марки. Кроме того, мы почти наверняка увидим другие модели кроссоверов и седан, который был недавно представлен в Китае. Сейчас основные усилия направлены на развитие дилерской сети, которая выстраивается отдельно от брендов Cherry и «Эксид».